Привет, психологи! Добро пожаловать на наш канал! Задумывались ли вы когда-нибудь, был ли ваш отец нарциссом? Нарциссический отец рассматривает любую попытку независимости как угрозу, снижая самоощущение своего ребенка и заставляет их выполнять негибкие требования. Как правило, любая форма здоровой и безусловной любви также отсутствует. Исходя из этого, вот шесть признаков нарциссического отца. Первый – они живут через своего ребенка. Ставит ли ваш отец перед ребенком, чтобы удовлетворить свои собственные неудовлетворенные потребности и мечты? Все отцы хотят, чтобы их дети были успешными и хорошими людьми. Однако некоторые отцы поддерживают своих детей как средство продолжить наследие, которое им не удалось создать много лет назад. Он ставит себя на место ребенка и заставляет их делать все по-своему, что, в свою очередь, может размыть личность ребенка и создать ощущение, что они являются продолжением его прихотей, а не самостоятельное человеческое существо с собственными убеждениями и мечтами. Во-вторых, они принижают своего ребенка. Ваш отец бросает колки и замечания, которые всегда заставляют вас чувствовать себя хуже. Некоторые отцы связывают свою самооценку с их превосходством в семье и то, что ребенок оспаривает их позицию может угрожать им, в таких случаях отец может попытаться принизить своего ребенка, придираясь к нему, сравнивая его с другими, и эмоциональной неадекватности, чтобы сохранить свое превосходство и защитить свою самооценку. Это может проявляться в таких фразах, как «ты никогда не добьешься успеха без меня» или «ты не стоишь наших с трудом заработанных денег». Третье – пара образов своего ребенка. Хвастается ли он вашими достижениями, чтобы вызвать зависть у других? Это нормально – испытывать гордость за достижение своего ребенка, будь то в школе, спорте или отношениях. Но если целью отца – это принизить достижения других родителей и говорить о том, какой вы особенный и достойный зависти, это может быть признаком нарциссизма на работе. Это все равно, что сказать «Смотри, какой я особенный, а ты – нет». Номер 4. Постоянные манипуляции. Подталкивает ли ваш отец вас к чувству вины? Когда вы пытаетесь установить границу? Манипуляция проявляется во многих формах – от стыда, эмоционального принуждения до манипулятивных угроз разорвать отношения. Нарциссические отцы используют любовь в качестве оружия и дарят ее только по случаю, вместо здорового выражения естественных эмоций. Такое нездоровое воспитание может дезориентировать ребенка, в результате чего у него формируется искаженное представление о любви и развитии нездорового стиля привязанности в их будущих отношениях. Номер пять – зависимость. Заставляет ли он вас идти на жертвы, игнорируя при этом ваши собственные потребности? Нарциссический отец чувствует, как будто их ребенок им что-то должен, будь то финансовое, эмоциональное или физическое. Это может привести к тому, что ребенок будет вынужден идти на большие жертвы без учета собственных потребностей и приоритетов. Если ребенок говорит «нет», отец может принять ответные меры с чувством вины и говоря что-то вроде «О, так ты меня больше не любишь» после всего, что я сделал, чтобы помочь тебе. В таких случаях Лучше всего твердо придерживаться своих границ и донести до него свою точку зрения. Возможно, это не всегда изменит его мнение, но вы сможете по крайней мере сказать, что вы сделали все, что могли, и двигаться дальше. И номер шесть – пренебрежение. Ваш отец слишком увлечен своей карьерой или личной жизнью и мало времени уделяет вам. Нарциссическому отцу может показаться, что идея воспитания детей слишком тяжелой, и он перекладывает ее на свою супругу. Он может быть настолько поглощен своей работой что он забывает выделить время для развития отношений со своим ребенком, что может привести к развитию у ребенка проблем с самооценкой и множество других проблем с психическим здоровьем. А вы видите в своем отце хоть один из этих признаков? Воспитание в семье нарцисса может сильно повлиять на ваше психическое здоровье. Но помните, что вы не одиноки. Существуют ресурсы, которые помогут вам на вашем пути к выздоровлению. Если вы нашли это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями которые, возможно, тоже найдут в нем понимание. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажимайте на колокольчик уведомлений для получения новых материалов. Все использованные ресурсы добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр! До следующего раза!